здравствуйте уважаемые зрители канала про цветок меня зовут дмитрий я садовник и владелец личного подсобного хозяйства кажется совсем недавно была весна и я рассказывал про подкормку озимого чеснока а уже пора его убирать многие начинающие огородники не могут определить сроки уборки и сегодня я хочу рассказать по каким признакам можно определить что чеснок уже созрел от сроков уборки напрямую зависит сохранность урожая ведь если убрать чеснок слишком рано или слишком поздно он будет плохо храниться. Как правило, большинство сортов озимого чеснока стрелкуются. И готовность чеснока к уборке можно определить по стрелке. На грядке обычно мы удаляем все стрелки, чтобы луковица была более крупной. Однако, следует оставить пару стрелок на гряде, чтобы понять, когда урожай готов. Когда стрелка выпрямится и семенная коробочка начнет лопаться, значит чеснок нужно выкапывать и убирать на хранение. Второй признак готовности к уборке чеснока – это пожелтение и засыхание листьев. Когда листья чеснока пожелтели, либо засохли более чем на 50% от общего количества, значит чеснок нужно срочно выкапывать. Третий признак – это цвет шелухи. Если выдернуть головку чеснока и посмотреть на цвет шелухи верхнего слоя, она должна быть характерного для сорта цвета. Обычно это фиолетовый оттенок, либо красноватое вкрапление. Если луковица такого цвета, значит чеснок можно выкапывать. Для тех, кому сложно определять готовность чеснока по этим признакам, можно ориентироваться на фотографии. Каждый год, когда вы убираете чеснок, делайте фотографии. Просматривая архивы фотографий, вы можете понять, в какие сроки вы убирали чеснок в прошлые годы, и в этом году сориентироваться когда нужно убирать чеснок. Например, мой участок находится на западе Минской области. И примерные сроки уборки чеснока у нас с 25 июля по 1 августа. Ежегодно в эти сроки мы убираем чеснок. А еще хочу рассказать об одном эксперименте. Весной я приобрел в магазине обычный китайский чеснок, который продается везде в супермаркетах. Многие говорят, что из такого чеснока нельзя получить урожай. Однако посмотрите, какие головки выросли из этого чеснока. Всего лишь за три месяца. В конце апреля я высадил этот чеснок на грядку, и он оказался очень скороспелым. За три месяца сформировался урожай. Чеснок полностью созрел и готов к уборке. Хотя это яровой чеснок, однако он очень скороспелый. Поэтому для тех, кто не верит в то, что из чеснока китайского можно вырастить урожай, опровергаю миф. Да, можно вырастить. И урожай довольно-таки неплохой. А еще хочу показать вам свое приобретение для сада. Нарадоваться ему не могу. Пойдемте, сейчас вам его покажу. А зачем я чеснок несу? Недавно я купил приспособление для формировки кроны деревьев. Яблонь и груши часто имеют острый угол отхождения веток. В этом случае ветки ломаются под нагрузкой урожая, либо урожайность невысокая. Чтобы урожай был хорошим, ветки должны расти под определенным углом. Если ветки не формировать, их приходится обрезать, а это лишние травмы для дерева. Для отгибания часто на дерево навешивают грузики, либо растягивают ветки веревками. А это очень неудобно, ведь ветки может сломать ветром, и газоны часто неудобно косить из-за этих растяжек. И как-то в интернете я нашел данное приспособление для формировки кроны. Они сделаны из легкого металла, без каких-либо сварных швов. Очень долговечны в использовании. На одном дереве повесили, а потом можно переставить на другое. Данное приспособление можно вешать как под веткой, так и над веткой, в зависимости от толщины ствола. Если ствол еще тонкий, то приспособление ставим под веткой, а если ствол потолще, тогда над веткой. В идеале угол отхождения ветки должен быть 45 градусов. Ветки, имеющие угол отхождения ниже 40 градусов, имеют острые развилки, а также дают слабый урожай. Именно с целью получения правильного угла отхождения ветви и получения высокого урожая я и приобрел данное приспособление. Вот так они выглядят. Хотел бы обратить внимание, что данное приспособление стоит очень недорого и имеет практически неограниченный срок эксплуатации. Приобрести вы их можете по ссылке в описании ролика, либо отсканировав QR-код, который увидите на экране. Как видите, сейчас много работы не только в огороде, но и в саду. Но ухаживая правильно за растениями, можно добиться хорошего урожая. Спасибо за внимание и до новых встреч!